Здравия, здравия, всем здравым и на пороге здравости. Вот вот это слива. Вот назову. Еще и этот и пчелка, он сидит. Называется ткимали. слива. Ну, мы уже пообрывали это. Нам соседка говорит, обрывайте. Он там Сережа рвет. Сережа рвет. Так. Во. Вот такая вот Кругленькая я вам показывала Сливу Ну Сейчас мы может где-то найдем Где Сережа там он полный а -а -а. Нарвал, а ну открывай О, Нарвал Скоро, вот, а -а -а -а. вот это вот кимали. А сейчас мы на дереве там увидим Как они растут <толк> Кислые, но вкусные видите, прям он, ль, Прям какая рясная Вот это так она Была рясная-рясная Сейчас обсыпается На этот самый Вот этот кемали Называется Слива вот там, там наверху Вон там веточки Он Сережа Рвет Рвет сливки. И мы кушаем, он там поближе. Она там висит. Вот так вот. А вот дерево шелковица. но ну, ее срезали. Такие листья в ней. Ее спиляли. А это молодняк пошел. Еще она не цвела. Не было плодов. Ну, вот такая. Разрастается шире. А вот молодое дерево откимали тоже. Мы ее тоже оборвали. Вот такое вот. Там листочки такие Вот так. Вот липа. Я тут рвала, нарвала себе липы. Ну, она уже все отходит. Вот и там пооставались липовые лепесточки еще. Листья. Он такая большущая. А запах какой от нее идет? Это вот прелесть. Вот это так вот посадить липы, акации, сирень розы. Будет запах, запах, запах. А это груша. Тоже она немножко поздняя. Ну, это тоже обсыпана прям. Ну, вся побитая, как у еще и маленькая. Ну, дождей не было. Ну, прям на дереве, видите, пропадает. Прям на дереве. Все пропадает. А он прям вкус такой, как винограда, будто бы. Ну, вот это вот. Да я вышла по улице вверх туда. До Сири уже пришла. Он рвет в Кимали. А я думаю, поснимаю сейчас. Тут вот красоту какую. Плодовые деревья. О, гляньте. гляньте веточка какая. Ой, ну просто облеплено. ну и пропадает, видите? Падает, сохнет дерево. Вот такая игрушка. А вот верба уже выросла. Это собрала соседка. Входила в вербу. Ну, я не знаю, крестила или просто так где-то нашла. И то посадила ее после этого. И уже, вот сколько я не знаю, сколько это а ты уже, ну, какая вымахала. Растут быстро деревья. Вот так вот. Деревья быстро растут. Ну и все. Сережа пора нарвал Пойдем домой. Он лестницу берет. Пока-пока. Это лесенка наша. Стремянка называется. Он ничего. Выручает. Там и красили. И... Вот так вот. Это наша, Олега своя. Вот так вот. Давно еще родители были живы, а папа в 2004 году умер, мама в 2006. Так что еще мы брали в 90 каком-то там лете. Вот так. Вот такая стремяночка. Так. А это вот еще цветет. Травка. Травка цветет. Медонос. Такой на ней много так этих садится. Хрен растет вот листья. Видели какой? У хрена лист? Вот он как растет. А это абрикоска, что я снимала ее. Была с абрикосами, а сейчас еще стоит зеленая с листьями. Вот тут абрикоса. Там он дорога. Возле дороги растет. наш двор. Это наш двор. О, шиповник. Краснеет уже. Шиповник. А это слива. простая, как она, говорят, бутылочка или как-то такое. Она еще не поспела. Потому мы и обрываем там У соседей. Разрешили. Вот такая сливка. вкусная. А варенье одни обалденное. Запах идет пчел, сколько прилетает на варенье, когда варится это. И варил она шел поздняя, так вот это самое уже так в этой варили в помещениях, и все равно налетает, запах слышат сразу. Вот так вот. О, Сережа, он ходит. Так, Вон он там дерево и на дереве гнездо. поставила и вот шиповник тоже вот много шиповника я вообще хотела бы изгорать из шиповника сделать что родовое поместье окружал шиповник а вот наше дерево видите какое же сухое старое сухое Вот его там уже и точат. А, вон там гнездо есть. Вот ветки сухие. Там зеленеет, там. Он столько нам пользы делает. Ветер весь забирает. От этого, от пыль до ветер, когда гонят, защищают наш, наш двор. и второе дерево. Там. Вот тоже оттерен. Я вчера снимала. Вот тоже. Терен, терен. А это яблоня. Она так. Позднее в октябре, в конце октября созревает. Ну а сейчас ветер сбивает все деревья, это самые яблоки. Тоже это на участке, где Олег я нам тут очищают родственники наши жили. А это дерево алычана называется, тоже слива такая он здесь. Да, он высокого ее много-много тоже. Тоже ее рясно старясна Она вот созревает сейчас. Будем тоже как-то доставать. То ли трусить, то ли... Вон там ее. Много-много. Это вот второе дерево тоже большое. Вот тут вот оно какое дерево спасало нас свет подключали лазили на него вот, вот там гнездо кто там жил не знаю не видела тут видела что жили спорцы там тоже бревнышко лежит и в бревнышке и в бревнышки есть так, что там уже? Ой. Так, все, всего доброго. Пока-пока.